Всем здравствуйте! Мы в гостях у Лунина Алексея Ивановича Показательный тепличный комплекс Пенинской области Лучше я ни у кого не видел Дима, а сегодня какое число? 13 число сегодня, вчера был день космонавтики Вот посмотрите, какой у него результат Уже, уже вам помидоры начинает набиваться очень интересно пасынкует <связывающие> вот посмотрите какие завязи очень интересно пасынкование веточку одну вставляет цветов а потом только запасынковывает и дальше, вот видите, идет, видите, вот большая Если кисть землю, успеем, в цветы осталась, а маленькая идет как основная. Когда она посажена рассаду? Начало января. Не надо? Он кошку, конечно, Хорошо, мы кошку тоже снимем. <свят> <свят> <свят> и, и, и ну у вас очень все шикарно, и, очень и все, и красиво. все красиво. Ну помидора, а почему тогда их выращивали, если огурец интереснее? Ну огурец всегда интереснее. Помидору по, проще? По прибыли. нету, нет. Огурец проще? Огурец проще. Вот это был, как она это? не, не Кинель Черкасской, самара Они вообще занимались всю жизнь. Это самое большое село вообще в России. Вот мы туда ездили как раз с Бурлаком. Лет пять назад. Это тогда еще. И они только на помидоры занимались. И сейчас все на огурцы перешли. Все. Я их спрашиваю, а что на огурец ставится тот? А где огурец а а более не так. Да, да. Помидоры, Нет. Да, да, да. да, классно у нас тут все. Вот такие вот помидорки здесь Просто шикарно Просто поликарбонатная теплица Ну, конечно объем очень большой Огромнейший объем Всем до свидания Вот такое вот У нас интересное Путешествие обучение.